Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня у нас видео распаковки того самого белого мешка, который я выкладывал в группу ВКонтакте, также на свой YouTube-канал. И также вы писали там в комментарии, что же там в этом белом мешке находится. Спасибо за ваши комментарии и догадки. Спасибо за комментарий про прошивку CC4. Очень было смешно. Также писали, что там либо Ева Коврик, даже написали, что, возможно, там... Рулевая рейка. Нет, друзья, как вы уже отгадались по названию ролика, у нас там коврики. Чехлы у меня есть, чехлы мне не нужны, по крайней мере, в ближайшее время. И я хотел поговорить именно про коврики, вот такие вот резиновые. Вообще, и почему я пришел к мысли купить именно эво коврики. Смотрите, вот это вот оригинальные заводские, так сказать, ковры для Kia Rio 4, для моего автомобиля, которые были подарены мне дилерам. Не знаю, сколько они стоят, по-моему, около 3000 рублей. Может, даже чуть подороже, может, дешевле у всех по-разному. В общем, я никогда не задумывался о том, чтобы покупать его коврики, или Evo коврики, как правильно, до того момента, пока я не понял, в чем же их главный плюс. Смотрите, друзья, основной минус вот этих резиновых ковриков, да, в том, что когда вы садитесь зимой, даже если вы отряхиваете с ботинок снег, вы садитесь, все равно снег остается на коврике, потом он тает, образуется лужа, лужа катается там у вас по всему коврику, у вас работает печка, вода испаряется, получается конденсат, запотевает у вас стекла и так далее. Также может пролиться все это дело, за бортики уйти. И самое неприятное именно в этих ковриках, что если вдруг у вас во время движения, либо когда вы просто сидите, упадет что-нибудь на этот грязный мокрый коврик, телефон там или деньги, то получается очень неприятно. Поэтому я задумался о том, чтобы купить именно его коврики. И давайте, друзья, я вам сейчас покажу, какие коврики я заказал. Лежат они в том самом мешке. Я их еще даже не распаковывал. Вот они. Это коврики Камата. Спасибо отдельно Ильдару Баянову за то, что он снимал видео про эти коврики. Собственно, поэтому я их решил купить. У себя в Самаре я не нашел коврики именно с бортиками. Может быть, плохо искал. Может быть, кто-то даже напишет в комментарии, что в Самаре покупали коврики с бортиками. Но я, так сказать, решил воспользоваться проверенным источником и заказал такие. Давайте сейчас я открою, достану их и покажу, как они выглядят. Так вот, я достал коврики. Вот так вот они выглядят. Это у нас такой вот формовкой соты. Серые, с черной окантовкой. Задние я выбрал без бортик, В принципе, считаю, что бортики, по сути, сзади... Ну, лично мне не нужны, потому что у меня сзади практически никто не сидит. А вот для себя, именно... Для водительского и пассажирского я заказал с бортиками. Так, смотрите, друзья. Сзади у нас идут специальные липучки, которые лепятся к ковролину. Получается раз, липучка, 2, три, 4, 5. Липучки помечены крестиком. Так, это у нас задние, значит, получается. И давайте возьмем, который у нас идет с водительской стороны. Расшивырял, в общем, достал коврик со стороны водителя. Тут у нас специальный изгиб. Это зона отдыха у нас левой ноги. Вот они у нас идут, бортики, если видно. Ну и тут же у нас закреплены специальные клипсы под штатные места. А также при заказе можно указать, чтобы их не устанавливали, либо положили отдельно, либо вообще не ставили и не клали отдельно. Цветов выбор очень большой. Я выбрал серый. Почему серый? Потому что думаю, что грязь будет не так сильно видна, а вот на черных будет очень сильно. Ну, друзья, давайте, в общем, попробуем, примерим, посмотрим, как все это будет смотреться. Коврик на месте. Смотрите, как он выглядит. Вот так вот смотрится. Здесь, как я и говорил, клипсы под штатные крючки. Но сразу скажу, залазить они очень тяжело. Пришлось повозиться. Насчет того, как их потом откреплять, снимать вот этот коврик, чтобы вытряхнуть, пока не знаю, посмотрим, будет ли удобно. Но сразу говорю, что вот клипсы входят все-таки тяжеловато. Также, когда, друзья, если будете такие же коврики заказывать, нужно прям все четко подгонять, потому что когда вы устанавливаете коврик, липучки приклеиваются. Если не ровно, приходится липучку отлеплять, опять укладывать и опять прилеплять обратно. Сейчас я вроде все уложил ровно, все нормально, но вот единственный момент, почему-то здесь немножко выпячивает. Может из-за того, что вот этот крючок и под ним есть такая небольшая платформа, может из-за нее немножко торчит. И еще получается, что у нас закрываются рычаги открытия багажника и лючка бензобака то есть они теперь у нас так вот спрятаны чтобы их открыть нужно будет оттянуть коврик и потянуть рычаг ну ладно меньше будет туда грязи попадать поэтому лучше пускай будет прикрыт в общем вот так вот все это дело смотрится я считаю что серый я выбрал цвет не зря надеюсь он будет практичнее чем черный потому что на черном видно абсолютно все также установил задние коврики так, сейчас я сиденье отодвину. Вот так вот смотрятся задние коврики. Тоже все очень красиво. Ну и пассажирский передний. Также еще, друзья, несомненный плюс этих ковриков, что как бы вы тут ни сидели, как бы ногами не ерзали, эти коврики у вас никуда не уедут, ни вперед, ни назад. Они здесь просто приляпываются намертво. То есть вот, что хочешь, делай. Со всех сторон липучки, и поэтому коврик никуда у вас не уедет. Ну все, друзья, теперь можно зимой залазить в машину и не отряхивать ноги от снега. Прям так залазить потому что вся вода у нас будет скапливаться в сотах и не будет кататься по всему коврику. Также, друзья, хорошо и не только зимой, а также летом, потому что когда вы летом садитесь в автомобиль, у вас на коврике попадает и земля, и песок, и также все это потом на коврике, все это видно и очень неприятно. Здесь же у нас все будет попадать опять же в эти соты. И в глаза бросаться не будет. И, соответственно, в любое время вы можете снять этот коврик, вытряхнуть и обратно установить, и все будет опять в чистом виде. Ну что, говорить о том, что я доволен или нет, пока рано. Сейчас я поезжу какое-то время, и потом уже скажу вам результат. Итак, друзья, делюсь своим опытом. Поездил я какое-то время. Вот видно снег. Я уже его один раз вытряхивал. Вытряхивается очень легко. Я очень доволен, но все равно по привычке, когда залазил автомобиль, все равно отряхиваю ноги. Я думаю, что все-таки надо отучаться от этого, так как с этими ковриками это делать не обязательно. Так что, друзья, я доволен. И, кстати... При заказе этих ковриков Также можно заказать подпятник И специальный логотип Который устанавливается вот сюда сбоку Друзья, я давно хотел эти коврики Как я и говорил, что у них есть Существенный плюс Который перебивает все плюсы обычных резиновых ковриков и Это вот как раз таки то Что у вас не собирается влага Поэтому теперь можно ронять сюда что-нибудь и не бояться то, что у вас это все промокнет. У меня просто несколько было таких случаев. У меня падала э, моя сумочка с документами. И когда я доставал с коврика, соответственно, у меня вся сумочка была грязная. Очень неприятно. Но с этими ковриками, соответственно, нам это уже не грозит. В общем, друзья, ссылку на магазин я оставлю в описании. Ну, а на этом у меня все, друзья. Надеюсь, это видео вам понравилось, было полезным. Добавляйтесь в группу ВКонтакте. Подписывайтесь на мой канал, друзья. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи на дорогах. Всем пока.